Добавили новый дробовик. Надеюсь, я взял его не зря. Так, а это кто тут у нас такое? Дам ему понюхать Робин Гуда. Сейчас, походу, будет душно. Нужно действовать, пока эти покемоны ничего не поняли. Ну, слушай, вроде неплохо так пукалка крякает. Интересно, а это надолго ли? По кому это стреляет мой тиммейт? И как это к нему вплотную почти подобрался недруг? Как ожидалось, минус-приятель и плюс два челика, которые не знают, что я с краю. Давай, дробовичок, не подведи. здорово мужские мужчины! В первую очередь хочу вас поздравить с новым сезоном. Плюшек до хрена, конечно, для КБшников завезли, но и мы без подарков не останемся. Не так часто нам закидывают дробовики, а тем более полуавтоматические. Крайний раз к нам когда-то Эхо приехало, ну а сейчас вот R9-0. Очень грустно, что у этого дробаша нет зажигательного боезапаса, как в Warzone, хотя может быть он появится со временем. Сегодня, господа, я поделюсь с вами не только сборкой и мнением насчет нового гана, да кучи еще и топчик полуавтоматических дробовиков вам свой поведаю. Пока я этого не сделал, быстренько расчехляем телеграм и залетаем в самый большой и охренительный канал по колде. Только самые актуальные и инсайдерские новости и сливы размещает администрация. Также здесь постятся фишки, лайфхаки и гайды прохождения сезонных заданий. Больше не нужно тупить, просто заходи, чекай и кайфуй. Мужики на этом не останавливаются и развивают другие каналы по самым актуальным играм. Например, там есть Apex, PUBG и другие приколюхи. Для своих любимых читателей админы конкурсы на боевые пропуска и CP заряжают, так что скорее оформляй подписку, следи за инфой, да и расслабляйся. Ссылку найдешь в описании. Значит так, господа, как я буду вести данный видеоматериал. С дробашами можно откинуть математику и не заниматься задротскими замерами изменением урона на дистанции. К тому же, из-за разброса дробинок это будет сделать немножко напряжно. Да и вообще, в жопу эти цифры и калькуляторы, сейчас вам расскажу, как нужно действовать. Не нужно быть мозгом, чтобы понять, что дистанция у дробашей очень маленькая. Нам по-любому ее придется бустануть. Обычно на это уходит два модуля. Ну, а дальше уже все будет зависеть от вашего стиля игры. Лично я предпочитаю играть от мушки с шотганами. В особых случаях я и от бедра наваливаю, но с R9.0, как мне кажется, лучше играть прицельно. Пройдемся по особенностям. В магазине у нас 14 патронов. Дробовик шмаляет очередью по два выстрела. За каждый выстрел вылетает 12 дробинок. Если вы будете играть с ним прицельно от мушки, то при правильной сборке на дистанции до 20 метров будет себя уверенно чувствовать. Если вы играете преимущественно от бедра, то тут дистанция снижается до 10 метров. Итак, что же нам еще нужно для сборки помимо дистанции? Если вы будете играть от мушки, то обязательно следует прокачивать такой параметр, как кучность стрельбы. Если мы его запустим, то дополнительно еще прибавим парочку-троечку метров да и вообще сделаем вносимый дамаг на дистанции до 15 метров стабильным. Ну как стабильным? Наши дробинки не так сильно разлетаться будут. Перед тем, как взглянуть на сборку, предлагаю немножко чекнуть топ полуавтоматических дробовиков. Топ я составлял чисто по своим наблюдениям. Данный топ я хочу разделить на две категории. Первая это лучшие дробаши от мушки и лучшие дробаши от бедра. В этом топе участвуют только полуавтоматические ребята, такие как Страйкер, один HS2126 и R9.0. Хочу начать с дробашей от бедра. Открывает мой топ Страйкер. На третье место R9.0 поставим. На второй эхач. и на первое HS2126. Все этот дробаш почему-то игнорят, хотя от бедра это самый лучший полуавтоматический ган. до 10 метров сбривают все что движется. Если поговорить о категории с топом дробовиков от мушки, то тут ситуация вообще другая. На четвертое место я засунул как раз таки АШС-2126, так как его неистово подкидывает вверх, потом я бы отдал место страйкеру, второе место забрал бы хач, потому что он и тут и там довольно приятный ган. И, конечно, первое место я отдал бы R9.0, думаю, по моему геймплею вы уже поняли почему. Но только для своих истинных братобратьев я спрячу кое-где в конце материала сборку на дробаш А62126 от бедра. Обязательно его попробуйте. Вернемся к герою нашего выпуска. Собственно, сборка у меня на него вот такая. Обратите внимание на прорезиненное покрытие рукоятки. Да и вообще, сравните разброс в режиме пресы со сборкой и без нее. Кстати, мужики, появилась охренительная тема с комплектами. В общем, теперь можно делиться комплектами и сборками. Не нужно теперь в тупую что-то настраивать и париться. Можете теперь полностью мой сетап дернуть и потом уже его под себя адаптировать. Сейчас покажу, что нужно для этого сделать. Заходите в комплекта для сетевой игры, нажимайте на вот этот значок, потом переходите в раздел поиск и вставляйте сюда номер моего комплекта. Можете, конечно, тут посмотреть цифры, но для удобства, номер комплекта, я скинул свой телеграм-канал, так что заходите, копируйте, вставляйте и кайфуйте. Очень удобная фича пришла к нам с этим обновлением, будем ее использовать на всю, господа. Что и зачем я взял, думаю, понятно, по миллиону раз повторять не буду. Новый дробаш хорош, и определенно вашего внимания он заслуживает. Посмотрим, что с ним дальше сделают разработчики, но пока что он не нравится. Рекомендую к применению. И к слову, мужики, что думаете про данный аппарат, и как вам добавление нового ранга Grandmaster Beat в колду? Так, я постарался выпуск особо не затягивать, в последнее время как-то тяжко становится их делать, буду тебе благодарен, мужик, за кулакич и за сабскряба. Я угнал-погнал, жму руку, с тобой был Огнянский. Геймплей с дробашом не забудь посмотреть, там кое-что я для тебя оставил.